Друзья, у нас сегодня такой должен был быть замечательный тест-драйв. Замечательного автомобиля Lotus, но что то как-то немного не срослось. Поэтому я, наверное, просто постою на камеру и вам порассказываю про эту чудесную и замечательный автомобиль. А может быть, и нет. Не, наверное, все-таки давайте с лотусом так будет наверное, намного интересней. Замечательный автомобильчик. Вот я, я не знаю, я вам не, этот, не могу передать те, те ощущения, которые вы получаете за рулем вот этого вот сумасшедшего аппарата. Но тут пошла идея дальше еще. И мы решили снять два Лотуса, поскольку есть автомобиль Эвора Лотус, а есть Эвора S. И это в принципе кардинально по большому счету два разных автомобиля Но давайте наверное, начнем с каких-то более-менее технических характеристик Самое прикольное хотелось бы вам показать наверное, начнем, Давайте заглянем под капот данного автомобиля Я правда не, не знаю влезет ли в кадр весь поднятый капот, что вы там увидите Но я конечно постараюсь это сделать Открываем капот Фейл! <смех> Эпик фейл! <смех> Не знаю, правда, влезет в камеру полностью весь поднятый капот или нет, но мы постараемся это сделать. Все. <смех> Собственно, подкапотное пространство в данном автомобиле выглядит вот таким вот образом. А здесь по большому счету, кроме как залить омываечку и тормозушечку, нет больше Не. все. С обзором подкапотного пространства закончили. Начнем немного с маленькой прелюдии по поводу этих автомобилей, с того, что это вообще за автомобиль Lotus. Автомобиль Lotus это британская марка. Автомобиль длиной 4,3 метра, шириной практически 2 и высотой ну вы сами видели, да? Здесь очень удобно, когда этот ну вы поняли, да, что делать? Здесь замечательно просто это делать. Автомобиль просто высочайший для этого. И вот тот момент такой неловкий. Я еду недавно в пробке, со мной сравнивается BMW Z3 рядом. Она выше, чем сижу я. Вот это вот полный писец. Ребята такие сверху, Z3 сверху на меня вниз смотрели, были реально ошарашены. Кто-то может сказать, что обслуживание автомобиля Lotus это дорогое удовольствие. Хрен там. Знаете, что тут стоит за двигатель? На самом деле, самое, все самое интересное в этом автомобиле находится сзади. Собственно, двигатель располагается здесь. Поскольку двигатель располагается посередине автомобиля, это дает офигенную управляемость. То есть развесовка в данном автомобиле, вы уже видели, на базе какого автомобиля был сделан сделано первое Тесла, на базе Лотуса. И не зря это так сделано было, потому что в этом автомобиле идеальная развесовка. Посередине стоит двигатель. Тут стоит двигатель. Знаете, с какого автомобиля? От стопудово знаю. Я не знаю, наверное, у очень большого количества процента аудитории был такой автомобиль. Это Камри. Здесь обычный двигатель с Камри стоит. Короче, мы немного отвлеклись от темы. Здесь находится обычный двигатель с Камри стоит. 3,5. 286 лошадиных сил в этом автомобиле. И есть Евроа С. Здесь все немножко, чуть-чуть по-другому. Здесь тот же, точно такой же стоит двигатель, но тут есть замечательная вот такая вот штучка. А эта штучка называется компрессор. И этот компрессор дает порядка сколько на 70 лошадиных сил, по-моему, да? Больше. Тут уже 350 лошадей. И эта машина валит до сотки 4,3-4,5 секунд. Обычный Lotus e валит 5 валит 5,2 где-то. Причем э, багажник. Как вам объем багажного отделения в автомобиле? Знаете, зачем тут багажник? Э, все это скрывают. На самом деле сюда клюшки для гольфа ложить. И шлем. Все. Больше сюда в эту машину ничего не положишь. Потому что, хотя автомобиль себя позиционирует, как четырехместный автомобиль. Но, вот это на самом деле бомж-комплектация. Знаете, почему бомж-комплектация? Я вам сейчас покажу. Нет, тут, конечно, вопросов нет. Красный салон, красная кожа, везде строчечка идет. Все замечательно, ровненькое, все отлично. Блин, вот, вот реально садишься, все кожаное, все... Думать, я неудобно сюда садиться? Нифига! Гляньте, я какой жирный, я один хрен. Я, допустим, в этот автомобиль... Эх! По правильному, если садиться, сажусь вообще в элементаре. Оп! И все, и ты внутри салона. Единственный вопрос здесь становится... Это вот эта вот фигня. Знаете, что это? В машине отсутствуют подстаканники. Как таковые здесь некуда положить. Это подстаканник. Кофе пьешь, сюда поставил, все нормально. Хотя, на самом деле, конечно, если по-правильному, это дает вам дополнительную безопасность при боковом ударе. А, поскольку этот автомобиль каркасный, на каркас нацеплено, на, на кока, нацеплено на все остальное шасси и все это, вот это дает вам безопасность при боковом ударе. Так вот, по поводу бомж-комплектации, что хотел сказать. Хотя... По музыке, здесь стоит Кларион, здесь все классно. Потолочек у нас из Алькантары, все супер, красная кожа. Но вот заглядывая в салон, отличие, как бы между 2013 и 2015 годом, по большому счету, вы, наверное, вряд ли заметите. Кроме одного, вроде бы Алькантара, вроде бы все классно, но автомобиль-то четырехместный, ну, как бы, да? Вы видите здесь где-нибудь э, сзади ряд сидений? Нет его здесь. Здесь нет. Зато динамики сзади стоят. Для кого непонятно. А теперь пойдемте посмотрим э, на нормальную комплектацию автомобиля. Просто тут у, у хозя, этот, тут у хозяина просто денег не хватило еще на, на задний ряд сидений. А в этом автомобиле задний ряд сидений он замечательно присутствует. У нас там, правда, поселился квадрокоптер, но сидушечки здесь есть. Вопрос, правда, кто сюда сядет, я, честно говоря, не отважусь. Вот, то, вот я сейчас сижу, э, ноги я не знаю, куда тут поставить человеку. Но, якобы, задний ряд сидений в этом автомобиле, конечно же, присутствует. А так, по большому счету, отличий в салоне между тем и этим автомобилем, ну, ноль. По поводу расхода. Учитывая, что здесь э, этот, стоит двигатель с Camry, и при нормальной, обычной езде, э, в черном Эворе расход составляет по городу буквально 13-14 литров. Здесь, поскольку стоит компрессор, расход побольше, и расход составляет, ну где-то, по словам владельца, где-то порядка 17 литров. Это в обычной езде. И опять же, а если вы выезжаете на трассу, вот мы ехали с Киева, расход по трассе в среднем получается 7 литров. Мы валили, 100, меньше 160 вообще с Киева не ехали, у нас расход был 10. Вот представьте себе, 10 литров при средней скорости порядка, наверное, ну 150 у нас по-любому было. Это, по-моему, шикарный показатель. Если мы возьмем а, по поводу салона. Вы где-нибудь здесь видите коробку переключения передач? А, выглядит она приблизительно вот так вот. Вот, вот, вот, так, вот так вот, вот, вот, вот, вот, это у нас задняя нейтралька, драйв, паркинг и кнопочка самая замечательная кнопочка называется спорт режим. Все остальное, конечно, знаете, в чем бок этих кнопок всех? Если вот эти кнопки они нажимаются, то вот эти они не нажимаются, они типа как бы типа полусенсорные какие-то. В чем прикол? Когда ты заводишь автомобиль просто З -з звук реально шикарный он не дает реально не дает покоя Каждый раз когда ты заводишь этот автомобиль звук тебя просто бу бу бу класс ну так вот ты едешь ты хочешь включить кондиционер вот он включился сейчас солнце не светит видно что он включился но когда ты едешь, ты не понимаешь, ты нажал эту кнопку или нет. Тактильная датчика вообще никакой. Нужно обязательно смотреть. А когда светит солнце, тебе вообще не видно. Она включилась или ты едешь и думаешь такой, сука, включился кондер или нет. А учитывая, что на этой машине ездить спокойно невозможно. <музыка> на ней можно только реально наваливать это вообще конкретно неудобно кондер ну и крутилочки на максимум реально шумно а, ну и поскольку эта машина не предполагает комфорт она располагает только к драйву климата здесь нет здесь исключительно кондиционеры. как по мне, ну это писец, конечно бог вот такой у нас есть замечательный подлокотничек ну его в принципе достаточно Реально достаточно. Ну и все остальные кнопки. Понять, что тут на кнопках, честно говоря, вообще полная загадка. Во, это, знаете, что? Это у нас открывается бардачок. Это, барда... это размеры бардачка. Я хрен, что сюда можно положить. Я, да, я... <ф> ну, я... ну, флешку. Только воткнуть флешку и все. Больше сюда реально положить нечего. Блин, ну строчечка. вот, гляньте, Все же сделано вот так вот. вот красивенько. А, блин, вообще. И скрипов же никаких нет. Вот тут у нас включается свет, антибукс, открывается бензобак. Круиз-контроль даже есть на машине. Круиз-контроль. И, конечно же, подрулевые лепесточки. Это самая замечательная вещь, когда ты едешь, так... Не то, что ты нажал, а он там что-то не делает. Ты реально нажимаешь, а же такая. Ну, блин, эти ощущения нужно просто понимать. И, конечно же, алькантарка на крыше. Ну, очень приятно. И замечательный солнцезащитный козырек. Думаете, какой дурак его придумал? Нахрен он такой маленький? Нет. Его вполне достаточно. Тут просто щелочка получается. Ну, вот, вот такая. И его вполне достаточно. Он больше здесь просто-напросто не нужен. Короче, Друзья. Резюмируя по поводу автомобиля, вот э, кто-то может сказать, что нахрена брать Lotus, лучше взять Porsche. Нет, друзья, реально нет. То, как люди реагируют на данный автомобиль, постоянно куда-то не приедешь, сфотографироваться, все стоят, снимают, головы оборачивают. Я вам не могу этого передать. Я, конечно, попробую сейчас повставлять какие-то моменты, кадры отснятые, но ты постоянно едешь. Реально, на так будут реагировать только если ты какой-то колхоз приедешь. Ну, потому что, ну, ну Porsche, А, Порш поехал. Хорошо, ну, Порш поехал. А Лотус, это все вот так. Лотус, Лотус, Лотус, Лотус. Полицейский приезжает. А какой объем? А сколько валит? А что за тачка? А что за двигатель? А, а полный привод или задний привод? Да, кстати, здесь в автомобиле задний привод. Среднее моторное расположение э, двигателя. Спереди нет ничего. Вот этот спереди единственный момент, вот этот маленький капотик открывается все больше, сзади нет ничего. Знаете, зачем это все сделано? Когда ты валишь приблизительно при скорости 120 20 километров в час это сделано, чтобы там была воздушная подушка, то есть прижимная сила автомобиля, чтобы он не взлетел к чертовой матери куда-то вверх давление порядка 300-400 килограмм создается для того, чтобы морда просто нахрен не взлетела. Вот так вот тут люди рассчитали. Не зря, я вот повторюсь еще раз, не зря этот автомобиль, на базе этого автомобиля сделали первую Теслу. Я не знаю, я просто реально, я хочу этот автомобиль. Реально очень, прям очень-очень-очень-очень-очень-очень хочется такой автомобиль. Как-то говорит, купи Барби, купите лотос, купите мне лотос кто-нибудь. Друзья, ну и подведя итог данного обзора и вообще. Тест-драйва этого автомобиля я прокатался вот на черной машине. Порядка, наверное, ну, недель, наверное, двух-трех. Я ее почувствовал во всех условиях. Кто-то может сказать, что данный автомобиль вот как там Porsche, куда-то, это чисто автомобиль, где-то по ровной дороге ездить. Хрен там. Я не знаю, как они это сделали, как они умудрились. Но когда ты ездишь по нормальному, обычному асфальту, она просто держится, как вкопанная. Это не был, это был не, спорт режим. Я, не надо, прошу. Я... Спорт режим. не испорт не Не-не-не, ну, ну, машины, смотри, есть. все все я понял она очень очень мощная все Ух, можно я потушу, Ты куда-то в поворот навалишь такое чувство как будто там где-то вот такие клыки вот так вот вы, этот, вылазят этот вылазит и просто держится за асфальт машину вообще просто сорвать за нос это нужно не знаю, что сделать. То есть, ты отключаешь стабилизацию всю и наваливая дико, только потом ты можешь машину в занос спустить. А так, на скорости 150, на такие повороты просто вписывается. Хрен его знает. И в то же время, когда ты выезжаешь на обычный барыжный асфальт, вот мы сюда заезжали, тут реально дороги нет на этой площадке, чтобы заехать. Клиренс у данного автомобиля... Отдай телефон, пожалуйста. Вот смотрите, iPhone. вы можете померить на своей машине. Клиренс данного автомобиля. В самом низком месте здесь влазит iPhone. Ровно iPhone. И это самое низкое, которое есть место в этом автомобиле. Дальше там вообще свесов нет. Я не знаю, жопой можно, я не знаю, у меня на Рафинике клиринс сзади меньше, чем у этого автомобиля. Это тот реально автомобиль, на котором можно не только ездить по выходным, а реально можно ездить в наших реалиях с убитыми нафиг чертовой матери дороги. Самое, я не знаю, что мне не понравилось, наверное, в Лотусе за все это время. Это вот такой вот сраный ключ. Вот такой сраный ключ. Понимаете? Как? Как? Можно было вот это сделать Плюдство. Ну по-другому этого не скажешь. Это самая плохая вещь, которая есть в этом автомобиле. Я не знаю. Очень хороший автомобиль. У меня нет слов. Друзья, я надеюсь, вам обзор понравился. Лайки ставим, на канал подписываемся. Здесь будет еще очень много веселого, интересного и классного. И труп за 100 даю. Феррари, Уяри. Все говно. Лотус реально рулит. В наших реалиях, когда ты не только можешь выехать по центральной улице своего города проехать, а еще можешь поехать к бабушке в деревню, потому что клиренс данного автомобиля тебе позволит. Все, друзья, на этом у нас все. Мы погнали, вам удачи и пока. Once upon a fucking time, yeah. there was a boy on his grind, real shit on his mind, yeah. feeling like he in a bind, fell in love with a dime. Hey. Thought she meant everything, she probably fucked the whole team. Guess she wasn't everything. Oh Guess I learned a lot of things. Yeah. This rap shit starting to sing like I'm falling in my dreams. Yeah. I despise everything. I divided everything. Hey. My side full of pain. I'm good at hiding blood stains.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 Less days for the pain Pussy money keep me sane oh Art and fashion keep me sane oh Took so long, most of you Probably over Johnny Depp, money how I see my own self I want this, more than them I mean this, till death Don't have a concept, conquer shit Till it's wealth, way more Influence by who asked Common sense, mixed with this Arrogance, got me so Intense I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 More days for the sense, less days for the pain. Pussy money keep me sane. Art and fashion keep me sane. And may God have mercy on your soul.